Я часто делаю объявления об очистке организма, и, конечно, многие смотрят на меня примерно так же, как я смотрел, когда мне это говорили лет 20 назад. Более того, если кто-то 20 лет назад мне сказал, что я буду чиститься и что-то буду для этого делать... Очень бы долго я смеялся, наверное, <с> потому что мы все ориентируемся на свой прежний опыт и из этого делаем выводы. Нельзя сделать что-то новое, ориентируясь на, ориентируясь на опыт прожитых лет. Но это для нас главный ориентир. И, и нельзя сделать что-то новое, ориентируясь на опыт многих. Вот. А многие люди об этом не говорят, не знают и не хотят слышать. Но, э я расскажу о своем опыте, потому что, когда ты что-то находишь хорошее, всегда это потребность человека делиться чем-то хорошим. Я пришел к этому не сразу. Лет 40 мне было, когда у меня начал обозначаться животик. И знаю, что это, в моем роду все были пузатенькие. У папы уже в 40 был Животик, у мамы уже 30 лет был животик, то есть они чем старше становились, тем животик становился больше. А у дяди моего вообще был живот, если он заходил в комнату, сначала появлялся живот, потом через полчаса дядя. Так вот, я не хотел, чтобы так случилось со мной, тем более, что я жил один. Мне еще было важно, чтобы нравиться женщинам, и женщинам пузатые мужики не всегда нравятся. И поэтому первое, что сделал я, я не знаю, не имея опыта в этом, не, з, не имея знаний в этом никакого, я вспомнил, что бабушка проходила пост и начал проходить пост. Вот сейчас, кстати, скоро будет опять православный пост, он 48 дней. Я не буду рассказывать об этом опыте, потому что он был сначала вроде позитивным, как мне показалось, потому что я проходил строгий пост. и сбросил 17 килограмм 17 э, за 48 дней но э, случилось так что потом и э, на следующий год и каждый раз когда я проходил пост сначала вроде было нормально потом я начинал поправляться больше чем я худел на этом посте и мне попалась информация о том, как американское сообщество страховой компании сделало исследование по диетам, и 99% диет признали вредящим организму. И потом я это много раз видел и на себе, и на других людях, что к этому приводит. То есть всегда начинаются проблемы со здоровьем не сразу, а после того, как ты начинаешь делать правилом то, что не является правильным. Поэтому я к диетам до сих пор отношусь с подозрением, особенно к тем людям, которые предлагают похудение. Но поскольку мы все равно все хотим быть стройными, то э, мы ищем пути к этому. Я нашел путь этот э, не сразу. Я находил людей, которые более-менее грамотно рассказывали о том, что нужно делать. И, слава богу, мне такие люди попались. Самый Первый мой опыт очистки, это когда уже у ребенка были проблемы, суть в том, что эти проблемы решаемы, но врачи, которые проводили исследования с ребенком, они ее исследовали 5 лет, началось все у нее после прививки, начались болезни, она очень долго болела, ни один врач не признавал, что это от прививки. Я давно им перестал верить, но деваться-то некуда, ты все равно идешь к врачу. Они проводили исследования эти, в Гамбурге есть УКА, это огромная больница, просто город, а не больница. И мы там лежали долго и в разных местах, там голову просвечивали, тело там просвечивали, усыпляли, какие-то уколы ставили. Это ужасно было на это смотреть. Пока я не нашел людей, которые сказали Надо почистить организм Ну как почистить ребенка, если ты не знаешь Как это вообще и никогда этим не пользовался Естественно, что я взял эту очистку И решил использовать сначала на себе Проверить, как она работает на мне Когда я первый раз прошел очистку Это было 14 дней И я увидел, как это работает Уже на, в процессе я увидел, что происходит То я понял, что надо попробовать это на ребенке Ничего страшного не случится Мы это сделали и вот это И дало первое улучшение ее здоровья это очистка после этого я стал чиститься регулярно сегодня это уже 12 лет и поэтому я могу делиться опытом как ее правильно проходить потому что тоже проходил не всегда правильно первое про правильно про проходил но тогда была еще очистка такая ну, на то время сейчас же время идет вперед и быстро развивается и очень много есть новшеств и сегодня Ту, которую я сегодня прохожу очистку, она наиболее эффективна из тех, которые я встречал и видел. Я коротко вам расскажу о том, какую очистку прохожу я. Это очистка 14 дней, правда, подготовка к ней, если первый раз чистится, должна занять месяц примерно, чтобы вывести токсины, потому что, когда мы начинаем чиститься, то у нас есть паразиты, грибки, вот у каждого человека есть, и вы верите в это или нет, им это по барабану, они все равно живут там. И, естественно, когда мы начинаем от них чиститься, то они вырабатывают свои токсины, это попадает в кровь, накладывается на наши токсины, могут быть осложнения. Чтобы не было осложнений, нужно сначала вывести токсины из организма, из собственного, из, как бы, почистить, ну, чтобы кровь почистилась. Мы пьем антиоксиданты, мы пьем пробиотики, пьем обязательно воду, потому что вода – это главный ингредиент очистки. То есть Регулятор обмена веществ в нашем организме является вода и правильная, правильных параметров. Поэтому мы берем эти вещи, проходим, потом начинаем чиститься, противопаразитарные травы добавляем, добавляем клоидное серебро, чтобы грибки тоже не размножались там, где, и жили не там, где им положено жить. Очень много программ сегодня по выведению грибка. Бедный гриб этот Кандида сегодня уже не знает, куда деваться, потому что все почему-то выводят гриб Кандида. Ребятки, когда мы начинаем что-то делать, лучше эту информацию знать э, не по рассказам других людей. Есть э, научные работы, есть в конце концов википедия, просто почитайте, гриб кандидов, замечательный гриб, живет у нас в желудке, вырабатывает какие-то витамины, все с ним борются. Он у нас, нам вредить начинает тогда, как раз, когда происходит закисленность организма и он начинает размножаться и жить не в том месте, где ему положено. Вот тогда это превращается в болезнь, называется кандидоз или молочница. Но э, в этом случае надо начинать с ним бороться. Но не, не заранее, э, не предвещать события. Потому что если мы начинаем бороться с ним до того, как он э, нам вредит, то мы вредим сами себе. Значит, коротко, чем пользуюсь я. Итак, на 14 дней... Программа, которая состоит из пяти базовых продуктов. Селонмикс, Хит, коралловая вода, Еламил и Силицитин. Что и в какой последовательности надо принимать? На первые семь дней на овощ... овощекашевой диете с достаточным количеством коралловой воды, то есть в объеме где-то 2 литра, нам нужно начать применять наши замечательные коктейли. Коктейль номер один файберхит. Почему я советую файберхит для начала приема? утреннего приема в первую очередь, так как он состоит из чаги и вспомогательных трав. Там очень хороший состав трав, в частности корень лопуха. Все знают о его великолепной способности улучшать отток желчи, улучшать состояние суставов. Но главная задача чага улучшает, улучшает значительно пристеночное пищеварение. И так как мы говорим об очистке, она способствует очищению организма от так называемых плохих жиров, трансжиров помимо этого и является уникальной микро, э, питающей средой для развития нашей дружественной микрофлоры. То есть один из уникальных наверное, продуктов, который одновременно и чистит, и питает нашу флору. Разводим мы один пакет вот такого вот замечательного напитка на один стакан, ну, желательно цитрусового апельсинового сока. Выпиваем. В первой половине дня, кроме э, файбера и воды, Желательно ничего не пить. Естественно, что э, нам нужно выпить только будет э, еламил и силицитин. Еламил как противопаразитарное средство, силицитин как средство, способствующее очищению нашей печени. Вообще, два великолепных продукта в паре работают шикарно против широкого спектра печеночных паразитов, круглых и простейших, таких как лямблии. Э, даже можно не проводить диагностику, потому что большинство людей, э, которые даже могут не подозревать, будучи носителями этих паразитов, есть определенные симптомы, которые при применении этих продуктов уйдут. Коралловая вода, как я сказал, должна приниматься в объеме не менее 2 литров в период очистки. Но едем дальше. Что мы делаем после того, как выпили утром файберхит? После этого мы едим. Еда должна состоять в основном из овощных, из овощных салатов, фруктов и каш. Вечерний прием мы также заменяем вместо традиционной пищи, мы выпиваем вот этот чудесный, замечательный продукт Сиалон Микс. В основе этого продукта каолиновая глина, каолин. Он обладает чудесным обволакивающим эффектом, он обладает эффектом набухания. Соответственно, он помогает извлечь содержимое кишечника, освободиться от достатков непереваренной пищи, каловых камней и прочего. Просто великолепно. Помимо этого, в этом продукте есть двухпроцентный состав Нашего уникального суперсорбента. Поэтому, применяя этот продукт, вы избежите головных болей и прочих состояний, которые вызываются обычно интоксикацией в период глубокой очистки. Таким образом, я советую разводить его либо на морковно-свекольном соке, либо на сублимо соке. Ну, кто хочет на воде. Но на соках проверено значительно легче. Один пакет где-то на 250-300 мл сока. Таким образом, мы проходим 7 дней. А на седьмой день, перед началом как я говорю, глубокого периода, когда мы будем вместо приема пищи принимать эти продукты, вечером я советую принять какое-нибудь слабительное, ну, помните, я говорил, кастровое масло или можно магнезию принять, и великолепно войти на период голода. То есть, чем отличается период голода от предыдущего периода? Если тут мы пили утром чагу, днем кушали, а вечером сел микс, то на период голода мы пьем утром Чагу с соком, днем можно тоже сиалон микс и вечером тоже сиалон микс. Замечательные эти продукты еламил и силицетин мы принимаем три раза в день. По одной капсуле еламила и по две капсулы силицитина. Когда? Три раза в день. Можно перед употреблением коктейлей. Но есть один важный нюанс, который нужно знать. Нам нужно для того, чтобы получить максимальный эффект, выпивать э, утром, После приема, особенно после вечернего приема сиалона, очень важно выпить утром натощак в период с 5 до 7 утра. Это период максимальной активности толстой кишки. Выпить 5 стаканов коралловой прохладной воды. Друзья, подчеркиваю, прохладной. Не теплой. Теплая вода максимально усваивается. Нам задача опорожнить кишечник. Поэтому с 5 до 7 утра разведите себе один пакет на литрушечку или на полторашечку коралла. Настоять 10 минут и выпейте прохладный в течение двух часов. Не поленитесь, на этот период, тем более, когда вы чиститесь, вставать будете рано. Эффект вас удивит. Ребята, чего мы добиваемся этой чистки? Ну, Во-первых, все заболевания, которые вызваны, вызваны э, застоем, новообразованиями, у кого застой крови в малом тазу, проблемы по женской части, проблемы с щитовидной железы, проблемы с репродуктивной системой, эта чистка просто фантастика. Я уже молчу про то, как вы потеряете лишний вес. То есть, 4 дня вместо еды мы принимаем эти коктейли, и базовый продукт, противопаразитарный и желчегонный. Помимо этого, что нужно учитывать на выходе? Выходить нужно так же, как и входили. То есть, выходим на соках, так как у нас было голодание условное, мы пили соки и коктейли, то дискомфорта никакого нет. На выходе можно подключать салаты, можно постепенно через 2-3 дня переходить к возврату к белковой пищи. Такой период очистки можно делать один раз в 2-3 месяца. Если есть патология или проблемы, можно месяц отдыхать и повторно его заново проходить. Считаю, что эта очистка будет, наверное, самой любимой, в нашей ну и что нужно еще знать об очистке они бывают разные это ту которая пользуюсь я она уже испробована мной поэтому я ее не рассказываю но есть очистки однодневные, есть очистки трехдневные, есть четырехдневные. я их тоже покажу в следующих видео есть очистки в группе с людьми которые я кстати рекомендую сделать именно Первый раз в группе, там есть нутрициологи, есть диетологи, которые расписывают целый день, как, что нужно пить, когда нужно пить, когда что есть нужно. И в этой группе все прописано четко. И есть чат, в котором можно общаться и спрашивать, если что-то непонятно. Если почистить один раз в группе правильно с профессионалами, то дальше будешь чиститься правильно. Потому что большинство людей, которые проходили очистку, говорят, "О, я проходил, мне не помогло. Ну, смотря как вы проходили, потому что есть люди, которые варят борщ, они тоже говорят, а я варил борщ, он невкусный совсем, я не буду его варить. Просто не знаешь, как варить или не умеешь готовить. Не долил воды, взял, думал, а зачем мне вода, я и так мясо с этими овощами перемешаю и будет вкусно. И потом это уже не больше будет. То есть у каждого действия есть свой алгоритм. И если мы нарушаем что-то, то этот алгоритм выдает не то, чего мы хотим. То же самое с очисткой. Поэтому лучше проходить в группе, и после этого будем правильно чиститься и знать как. Есть индивидуальная очистка, то есть есть консультанты. В частности, ваш покорный слуга, если нужно, индивидуальная очистка стоит дороже, но зато у вас будет э, именно ваш подход. Э, ну по вашим проблемам как их избежать люди избавляются от таких проблем самых распространенных как гипертония как ну, давление когда прыгает сахар в крови повышен холестерин и все прочее это очень легко устраняется если вы у вас есть проблема очень много людей приходят, у которых уже суставы болят это тоже исправляется нужно понимать что очистка всегда состоит не только из той программы которую мы употребляем внутрь она всегда состоит из трех частей. И большинство сегодня людей, которые занимаются здоровьем, они предлагают какое-то одно. А оно по отдельности не работает. Поясню. Это называется программа МЕД. К медицине имеет отношение, к МЕДу тоже. Мысли, еда, движение. Если у нас проблема в организме, то мы ее создали сами благодаря тому, что перестали контролировать какое-то из этих вещей. Либо мысли... Перестали контролировать. Сейчас очень легко, очень много информации, очень много негативной информации. А мозг наш устроен так, он э, не может не избавиться от чего. То, что мы знаем, от знаний избавиться нельзя. Мы копить знания можем, но нет э, возможности удалить файл. Поэтому надо контролировать, что к нам попадает. Э, менять знания мы можем. Мы можем э, их убрать в то место, где они нам не будут мешать. Как это сделать? Это как раз и есть очистка мысли, то есть заменять их на хорошее, это мы делаем. Очистка организма и питание, которое мы даем впоследствии, способствует либо восстановлению организма, либо, если мы не контролируем это, загрязняется организм и начинается наше питание, которое должно нам давать энергию, дает нам усталости, мы поели и спать и не можем двигаться потом. Так вот, это брать под контроль и движение. Если мы не двигаемся достаточно, э, лимфатическая система перестает выводить токсины из организма, они копятся и... То же самое э, начинается проблема в организме. Повторяю, все вместе при очистке организма учитываются все три фактора. Неважно, как мы кушаем, и неважно, как мы двигаемся, если мы думаем плохо, мы все равно будем болеть. Следовательно, это важный фактор. Здесь нет самого главного и нет одного, которое будет главнее других. Они все важные, все главные. Мы думаем хорошо, мы веселые, мы жизнерадостные, начинаем загрязнять организм какой-то едой, которая нас потом. Приводит к болезнями будем болеть. Если мы думаем хорошо и э, чистимся вовремя, но двигаемся недостаточно, все равно будет застои в организме, лимфа, и мы будем э, тоже болеть. Поэтому всегда все три вещи вместе. Вот что отделяет нашу очистку, мою личную очистку, от того, что я слышу в интернете. Очень много людей делают грамотную очистку, но делают частично. Вот. Есть люди уже, которые научились делать это в комплексе, и у них хорошие результаты. Хорошие результаты у нас. Если хотите получить такие же, знаете, где меня найти. Есть контакты под видео. Добавляйтесь либо в группу, либо обращайтесь лично. Мы придумаем, как сделать вам это правильно, быстро, и чтобы это принесло здоровье и убрало те болезни, которые вы уже накопили. С вами был Александр Волин. До встречи!